Добрый день, коллеги! С вами снова я, Елена Анохина, руководитель налогово-юридического консалтинга в компании «Мои дело». Мы продолжаем знакомить вас с юридическими и налоговыми тонкостями деятельности компании в формате видеоинтервью. Если вам нравятся видео нашего проекта, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь своими реальными ситуациями на обсуждаемые темы. Поскольку приближаются новогодние праздники, а с ними, соответственно, несмотря на коррективы, внесенные пандемии, приближаются, конечно же, корпоративы и подарки, то поэтому мы решили сделать тему сегодняшнего ролика «Расходы на корпоративы и поощрение работников к праздникам». В рамках интервью мы рассмотрим, как правильно потратить деньги на организацию праздников и покупку подарков для сотрудников, а после – как учесть эти расходы и рассчитаться с бюджетом. Поможет разобраться во всех нюансах данного вопроса наш уже постоянный гость Ольга Гладкова. Оля, передаю слово тебе. Я благодарю. Я рада снова приветствовать наших зрителей. Тема корпоративов и подарков действительно достаточно насущная, особенно в преддверии новогодних праздников. Поэтому я буду рада поделиться опытом и прояснить все важные моменты и особенности сегодняшней темы. Хорошо, давайте Давай приступим тогда к обсуждению. Начнем с самого простого. Чем же работодатель может порадовать своих сотрудников? Если есть желание и возможности, можно объявить благодарность, выдать премию, Наградить ценным подарком или почетной грамотой. Поощрить за труд так, как это предусмотрено во внутренних нормативных документах компании. А давай приведем примеры, для того, чтобы нашим зрителям эта информация была более наглядной, скажем так. Ну, можно одарить, например, путевкой в санаторий. Можно подарить бесплатное обучение или бесплатные билеты в театр, поездки, экскурсии. Преподнести какой-то именной подарок. В общем, вариантов масса. Отлично. Выбор такой, я тебе скажу, неплохой. Оля, хорошо, а как оформить эти подарки? Наверняка существует какая-то особенная подарочная первичка? Да, конечно, такая первичка существует. Чтобы одарить сотрудников на законном основании, руководителю нужно подписать соответствующий приказ. Можно на каждого пофамильно, можно один приказ на всех счастливчиков. Или заключить с работником договор дарения. Дорогие зрители, здесь хотелось бы отдельно отметить, что к этому вопросу нужно подходить серьезно. Документы на такие подарки всегда должны быть оформлены с учетом всех необходимых тонкостей. В связи с чем, если вы ведете учет самостоятельно, то прежде всего прислушайтесь к информации, которую мы сегодня озвучим в нашем видео. Кроме того, немаловажно иметь ценный ресурс, посредством которого можно будет определить все необходимые факторы и правильно подготовиться, в том числе найти образцы документов. К примеру, как озвучила Ольга, договор дарения, такой ценный ресурс всегда готова предложить компании «Мое дело». Это справочно правовая система Бюро, где можно найти как консультации экспертов в части оформления документов, наличие каких-то законодательно установленных ограничений на этот счет, лимитов, налогового учета таких операций, информацию, а также найти все необходимые образцы документов. Помимо этого, компания «Мое дело» может предложить ресурс для самостоятельного ведения учета предпринимателями, как ИП, так и организации, которые также предусматривают на определенных тарифах бухгалтерские консультации, где квалифицированные эксперты обязательно подскажут и расскажут, и разложат все по полочкам, все как надо, что необходимо сделать с точки зрения закона, какие установлены суммы, суммы какие ограничения, как это облагается налогами, какие документы необходимо оформить, предоставят шаблоны документов. Если же вести учет самостоятельно не ваш вариант, и вы хотите доверить это дело профессионалу, но у нас также есть для этого продукт – бухгалтерское обслуживание, который всегда готов предложить тарифы, в том числе с возможностью получения бух-консультации отдела консалтинга, а также юридических услуг. Специалисты не только расскажут, как правильно провести в учете операции, но и подготовить все необходимые документы. И немаловажно, поскольку мы закрываем год, и все это отражается по отчетности, Поэтому проверяем контрагентов, не забываем, это важнейшее действие в конце года. Обязательно проверяем контрагентов, с которыми уже сотрудничаем, с которыми планируем сотрудничать. Например, приобретать подарки на корпоратив, заказывать какие-то услуги, не знаю, там услуги аниматоров, артистов. Для того, чтобы эти расходы можно было учесть без негативных последствий, контрагентов нужно обязательно проверять. Еще раз повторюсь, для этого компания «Мое дело» готова предложить продукт «Проверка контрагентов». Ну, или мы немного ушли от темы, давай с тобой продолжим. У меня вот тут еще возник такой очень интересный вопрос. А вот можно только в одни руки один подарок или работодатель вправе и грамоту подарить, и в санаторий отправить, и ценный подарок вручить, скажем так, особенно выделить каких-то сотрудников? Ну, я, Можно сказать так, что можно все и сразу. Проявить щедрость закон точно не мешает. Нет норм, которые ограничивают порядок применения поощрений, в том числе по их количеству для одного работника за одну услугу. Хорошо, тогда вытекающий вопрос. А сумма подарка играет какую-то роль? Играет. Если подарок стоит меньше или ровно 3000, 3000 рублей, договор дарения можно заключить устно. Если же сумма подарка более 3000 рублей, договор нужно оформить в письменной форме. Хорошо, эта часть понятна. Давай тогда с тобой поговорим о корпоративах. Какими документами оформляется праздник? Набор первичных документов в этом случае будет зависеть от формы, в которой проводятся мероприятия. Но начать по любом случае нужно с приказа, которым руководитель определяет основание проведения корпоратива, день, время и место проведения, работников, которые будут ответственны за организацию этого мероприятия и какие полномочия им в соответствии с этим передаются, лимит средств, которые выделяются на проведение праздника, круг лиц, которые будут приглашены на корпоратив. Это могут быть сотрудники компании, а также приглашенные гости со стороны, ну, к примеру, представители местной администрации, ваши партнеры, представители СМИ. Также оговаривается перечень конкретных мероприятий, которые э, планируется провести в рамках этого праздника. Ну, например, э, официальная часть с вручением грамоты, ценных подарков, праздничный банкет, э, соревнования какие-то, возможно, с выдачей призов, театральное представление и тому подобное. Э, также определяется способ организации корпоратива. Хочется обратить внимание отдельно, что перечень документов, тонкости их заполнения очень большой, скажем так, и тонкости очень много, поэтому такие моменты всегда лучше доверить, конечно же, профессионалам. Компания «Мое дело» всегда готова предложить услуги квалифицированных специалистов, как в форме консультации, так и в форме подготовки документов. Оль, давай с тобой остановимся подробнее и поговорим последним. Какие бывают у нас способы организации корпоратива, поскольку это действительно реально главная боль в конце года обычного компании. Кто-то уже знает тонкости, кто-то нет, поэтому хотелось бы рассмотреть все детально. То есть какие варианты у них существуют? На самом деле вариантов несколько. Первый вариант это организация. Или заключает договор с исполнителем и получает корпоратив, так скажем, под ключ. То есть пришли, душевно отдохнули, никакими организационными мероприятиями, никакими закупками и прочими, и заказчик не заморачивается совсем. Да, все верно. Второй вариант похож на первый, но с нюансом. Услуги агентства оплачивает подотчетное лицо. Понятно. Тогда, думаю, существует еще и третий вариант, который напрашивается сам собой. Когда больших средств нет, компания только начинает деятельность, бюджет, соответственно, не позволяет лишние расходы, и на этот случай праздник организуется своими силами, верно? Да, все так. Я бы еще выделила четвертый вариант. Это сочетание всех трех способов, которые мы с тобой упомянули. И уже исходя из конкретного варианта проведения праздника, бухгалтер определяет, какой именно первичку он подтвердит расходы в бухучете, соответственно. Да, все правильно. Такими подтверждающими документами могут выступать договор, акт о оказании услуг, платежные документы, бухгалтерские справки, авансовый отчет и иные документы, которые предоставляет работник, документы для начисления выплаты зарплаты работникам, которые участвовали в подготовке корпоратива. Документы по поступлению материалов и по их использованию, ну, к примеру, для оформления зала. Документы для выдачи работникам подарков. Дорогие зрители, еще раз хочу обратить ваше внимание. Главное, что здесь обсуждаем с непосредственно в непосредственно последнем вопросе, это документы. Документов достаточно много, если мы говорим особенно о подрядчиках, поэтому важно читать договоры, изучать их условия и обращать в свое внимание на важные моменты, кто и кому и чем обязан по договору, способ расчетов, данные о залогах, правила и порядок возврата денег в случае расторжения договора, какие-то особые условия. Внимательно изучайте условия договора, это очень важно, поскольку корпоратив может переноситься, разные ситуации, конечно, бывают. Он может отменяться совсем. И поэтому даже если расторгать договор, то надо сделать это на выгодных условиях для вашей компании чтобы не нести лишние финансовые, скажем так, трудности после расторжения договора. Если нет возможности самостоятельно изучить договор, то всегда обращайтесь к профессионалам за экспертизой договора на наличие каких-то тонких мест, которые потом могут финансово отразиться на вашем кармане с лучшей страны. Таким образом, проверяйте своих партнеров и при необходимости обращайтесь к профессионалам за помощью. Но вернемся к обсуждению. Праздник праздником, соответственно, документы должны быть в порядке. Оль, давайте еще такой момент отметим, что подготовка завершена, как бы у нас все собрались на корпоратив, с нетерпением ждут подарков, а подарки начнут вручать. И вот тут у меня возникает такой, возможно, странный, но довольно интересный вопрос. И он, кстати, довольно часто задается нашими клиентами, поэтому я решила его привести в этом интервью. А вот чеки на подарки пробивать нужно? На самом деле вопрос не такой уж и странный, как может показаться на первый взгляд. И ответ на него не будет однозначным. В целом чеки не нужны, но иногда они обязательно заинтерговала. Ждем пояснений. Безвозмездная передача товаров, работу, услуг и денег по существу не является расчетом. Соответственно, применять кассу в этом случае не нужно. А вот если подарок – это не подарок по сути, то тут без кассы уже не обойтись. Ну, я думаю, стало еще интереснее – подарок, не подарок по сути. Давай для наглядности приведем нашим зрителям пример, чтобы можно было действительно понять, что же это за подарок такой. Да, Лента права, это лучше рассмотреть на конкретном примере. Предположим, на корпоративе парфюмерного бутика разложили по корзинкам духи и косметику. И написали на них, за какое количество бонусов, которые будут накоплены на картах лояльности сотрудникам, можно выбрать тот или иной товар. Если бонусов хватает с лихвой, работник ничего платить не будет. Для него духи – это подарок. Тогда почему же нужно пробить чек работодателя? Потому что для получения подарка работнику нужно было выполнить определенные условия, накопить нужное количество бонусов. Хорошо, Оль. Тогда получается, если есть какое-то определенное условие для получения подарка, то речи о договоре дарения как бы уже быть не может. Правильно? Да, все правильно. Если условием получения подарка является встречная передача вещи или права, либо это встречное обязательство, сделка признается притворной, а договор уже не признается дарением. В таком случае кассовый аппарат применяется в общем порядке. Например, пробить чек понадобится в ситуации, когда условием получения подарка является приобретение иного товара на определенную сумму. Или же когда подарок выдается за бонусы, накопленные ранее за выполнение ну, каких-либо условий по программе лояльности. Итак, тогда делаем вывод. Подарок за бонусы признать подарком нельзя, и поэтому нужно пробить чек. Дорогие зрители, пожалуйста, обратите на это внимание. Хорошо. А вот у нас еще встречались такие интересные вопросы, когда премию выдавали тоже подарком в натуральной форме. Ну, к примеру, работнику выдали премию сервизом Ломоносовского фарфорового завода. В этом случае кассу применять надо? Здесь отвечу так. Премия подарку не товарищ. И применять онлайн-кассу не нужно. Даже если выдается премия в натуральной форме. Подарок, в отличие от премии, выдается на основании договора дарения, который организация должна заключить с работником. При выплате премии такой договор не нужен. В свою очередь премия – это выплата, предусмотренная внутренними документами организации. Ну, это положение премирования, трудовой договор, приказ о поощрении, который по согласованию с работником выплачивается в натуральной форме. Но премия – это не расчет которому обязательно нужно применять кассовый аппарат. Получается, если премию планируем выдавать в натуральной форме, то мы от работника должны еще получить согласие, правильно? Да, да, работник пишет заявление. Какой-то определенной формы такого заявления нет, ее можно написать произвольно. Форму подарка согласовывать не нужно. Тогда подведем промежуточные итоги. Мы обсудили, в какой форме работодатель может дарить подарки, какие существуют способы организации корпоратив и какие правительственные документы нужны бухгалтеру для учета расходов на праздники, подтверждения расходов на организацию праздника. Тогда, Оль, предлагает перейти к налоговым последствиям. И думаю, лучше всего начать с одаряеваемых. Что им будет за подарки, давай признавайся. Ну, если говорить о налоге на доходы физлиц, ну, всем нам известны на НДФЛ, Вспомним, что подарки на сумму в пределах четырех тысяч рублей за календарный год НДФЛ не облагаются. Если же сумма подарков превышает этот лимит, работодатель сумму превышения обязан удержать НДФЛ. Хорошо. А никаких других поблажек по НДФЛ закон не предусматривает? Предусматривает. Есть отдельные ситуации, когда этот лимит несколько выше. Ну, допустим, НДФЛ не будет облагаться подарок в честь рождения или усыновления ребенка. Для этого стоимость подарка не должна превышать 50 тысяч рублей на каждого малыша. Также без налогов в пределах 10 тысяч рублей в год можно дарить подарки ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, ну и другим категориям лиц. Хорошо, а, Получается, если сотрудник не подпадает под какую-то особенную категорию исключения, то максимальный лимит, конечно, 4000 рублей. Но с учетом нынешних цен, это, конечно, сумма смешная. А, тем более, если мы говорим о подарках в течение года. Акропротивы бывают разные и не только на Новый год, да, но и, допустим, на юбилей компании, ну и тому подобное. Но насколько я знаю, на этот счет есть довольно интересная новость. Расскажи, пожалуйста, нашим зрителям о ней подробнее. Да, Лента и права по этому поводу действительно есть приятная новость. Думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов выступает с инициативой увеличить лимит до 10 тысяч рублей. Ведь лимит в 4 тысячи рублей был принят еще 15 лет назад и, конечно, не учитывает инфляцию. Соответствующий проект закона комитет в ближайшее время собирается внести в Нижнюю палату. Но отмечу, что пока это только проект. На законодательном уровне увеличение лимита пока не принято. А потому пока рассматриваем именно лимит в 4000. То есть на текущий момент это только еще обсуждается и рассматривается. Да, новость отличная. Главное, думаю, пользоваться ей правильно и разумно. Да, да, да. На волне позитива предлагаю не забыть, что воспользоваться лимитами для, для, для того, чтобы воспользоваться лимитами, работодатель должен организовать фамильный учет работников, которым вручают подарки. Если этого не сделать, НДФЛ придется платить со всей суммы, то есть без уменьшения стоимости подарков на освобожденные четыре тысячи рублей. Это важное замечание, дорогие зрители. Учтите его, пожалуйста. Оля, как ты прокомментируешь ситуацию, что, к примеру, после торжественной части вручения подарков сотрудники отправились на банкет? Во время банкета подавались, соответственно, разные блюда, выступали там артисты, аниматоры, ведущие, там, там, да, не знаю, диджей, проводились конкурсы, викторины, все это оплачено, соответственно, работодателям. Возникает ли у работников НДФЛ с таких расходов работодателей или нет? Ну, в такой ситуации есть тонкость. С одной стороны, доход у работников появляется. Ведь за них и для них оплачено питание, развлекательная программа участие артистов. Но, с другой стороны, обложить налогом можно только то, что выражено в цифрах. Ну, допустим, вышла какая-то артистка на сцену, прекрасно исполнила номер. Какой доход возникает у Иванова Петрова и Сидорова от просмотра ее выступлений? Как это определить? Или, предположим, для банкета оплачено определенное количество блюд? Выделить ответственным, чтобы он записывал, кто и что заказал, сколько съел и выпил, разумеется, это как-то глупо и странно да, будет. Минфин декларирует, что налоговый агент обязан принимать все возможные меры по оценке и учету экономической выгоды, которую получают работники. Но как это сделать на практике, закон не устанавливает. Если посчитать доход работника невозможно, не возникает НДФЛ? Ну, я думаю, здесь, конечно, это довольно удобная лазейка для работодателя, поскольку требования Минфина, конечно... А здесь, можно сказать, немного неадекватный, потому что, но ну, это практически нереально определить доход сотрудников от, скажем так, от материальной какой-то выгоды экономической в рамках данных мероприятий. Но вернемся к выступлению, допустим, тех же самых артисток. Сейчас нынешние эстрада стоит недовольно недешево, да, и если, к примеру, даже работодатель решит а, исходить, там, не знаю, из стоимости концерта данного артиста и поделит его на Иванова, Петрова и Сидорова, то сумма, конечно, будет исполнение адекватный стимул ходить сотрудников на такие корпоративы будет значительно меньше поскольку после такого скажем так праздника они могут просто оказаться в значительном минусе чем были до него вот а поэтому конечно ну вот это, это реально смешно. Декларировать такие доходы по сотрудникам, ну это просто невозможно. Я надеюсь, конечно, эта лазейка останется такой же стабильной, скажем так, для использования ее предпринимателями при организации праздников для своих сотрудников. И Минфин не будет декларировать уже как бы какой-то иной подход, который проведет уже конкретные действия для определения, скажем так, экономической выгоды от таких мероприятий. Оль, тогда давай еще перейдем к такому с тобой моменту, обсудим страховые взносы, соответственно, там ПФР, ФОМС, ФСС. Нужно ли их начислять на стоимость подарков работникам? Как мы уже сегодня говорили, подарок – это договор дарения, предметом которого является переход права на имущество. Эти сделки страховыми взносами не облагаются, поскольку выходят за рамки трудовых отношений. Однако, если компания дарит сотруднику подарок дороже трех тысяч рублей и не оформляет соответствующий договор письменно, на стоимость подарка взноса начисляются в общем порядке. Получается, договор дарения в письменной форме – это не только требование к оформлению сделки, но и подтверждение права не начислять взносы, правильно? Да, да совершенно верно. Если есть подтверждение безвозмездной передачи подарка, эта сделка к отношению работодателя-работник не относится. И страховыми взносами не облагается. Но если же речь идет о премии в натуральной форме, или, предположим, если подарок зависит от стажа, трудовых достижений, какого-то вклада в деятельность компании, эти выплаты признаются стимулирующими в рамках трудовых отношений. И в этой ситуации взносы нужно начислить и уплатить в бюджет. Опять-таки возвращаемся к важности корректного оформления документов. Дорогие коллеги, старайтесь пользоваться соответствующими правовыми ресурсами, либо обращайтесь за помощью к профессионалам, которые учтут все важные моменты, и у вас не возникнет никаких финансовых проблем после скажем так, Оль, с последствиями для одаряемых мы разобрались. А как же сможет учесть расходы на праздник организации? Давай этот момент рассмотрим. Если фирма или предприниматель применяет УСН на объекте дохода, никакие расходы не учитываются. А подарки корпоратива в данном случае также не исключены. Если же применяется УСН с объектом дохода минус расходы, для признания праздничных и подарочных расходов нужно соблюдать определенные условия. И какое условие такое интересное? Расскажите. Если подарок связан с производственными э, достижениями, к примеру, э, работник достиг определенного результата в ходе работы, выполнил годовой или квартальный план продаж, и предусмотрен трудовым э, ну, или коллективным договором. Его можно учесть в расходах. Если же передается подарок без привязки к производственным показателям, такую безвозмездную передачу имущества признать расходом для ОСН уже нельзя. Хорошо, Оля, давай рассмотрим на таком еще примере. Одному и тому же сотруднику подарили подарок за выполнение квартального плана и два подарка для его детей до 14 лет. И эти возможности предусмотрены туда трудовым или коллективным договором. В этом случае это будет расход или все-таки нет? Не совсем так. Премия за выполнение плана связана с производственными показателями, предусмотрен договор. Она может быть признана расходом УСА. А вот подарки детям не зависят ни от вклада работника в деятельность фирмы, ни от его стажа. И несмотря на то, что подарки тоже предусмотрены договором, учесть их в расходах не получится как и премию, которую директор решит выплатить, например, к юбилею компании. Эта выплата не связана с производственными показателями и не предусмотрена договором с работником. Хорошо. А как быть с расходами на сам корпоратив? Есть варианты их учета в УСН? К сожалению, нет. Все мы помним, что список расходов, которые признаются при УСН, закрыты. То есть ничего добавить к перечисленному в налоговом кодексе нельзя. И если перечитать перечень, мы не найдем там ни расходов на корпоратив, ни расходов на культ походы и прочие подобные мероприятия, потому при УСН подобные расходы, конечно, учитывать нельзя. Хорошо. Оль. А вероятно, у нас аналогичная ситуация с теми, кто платит налог на прибыль? Да, по сути, логика та же. Расходы на подарки можно учесть только, если они связаны с производственными достижениями и предусмотрены трудовым договором. Все остальные варианты подарков и расходы на развлекательные мероприятия базу по налогу на прибыль не уменьшают, поскольку ну, попросту не являются экономически оправданными. Ну и под занавес, скажем так, нашего интервью, скажи, пожалуйста, еще пару слов нам об НДС. Что будет с НДС по подаркам? По этой части совсем недавно, 15 октября текущего года, Минфин опубликовал письмо. В нем сказано, что безвозмездная передача в целях НДС тоже признается реализацией. Поэтому передача на безвозмездной основе сотрудникам подарков признается облагаемой НДС-операцией. Хорошо, а тогда как это правильно оформить? Но поскольку работники не платят НДС и к вычету его не принимают, счет фактуры на каждого выставлять не нужно. Вводя итоги налогового периода, нужно зарегистрировать в книге продаж документы, содержащие суммарные данные по операциям, которые совершены в течение календарного месяца, ну, например, бухгалтерские справки. Либо счет фактуру, выписанный в одном экземпляре на все операции по безвозмездной передаче подарков, при этом в таком счет фактуре в строках 6, 6А и 6Б нужно поставить прочерки. Дорогие зрители, еще раз подчеркну, корректное составление документов – это очень важно. И при проверке, особенно если в деятельности вы применяете общий режим, то, соответственно, это платите налоги прибыли НДС, а не самые проверяемые налоги, то надо быть очень внимательным и оформлять все должным образом. Если тратим большие средства, соответственно, гуляем на все, то заставляем все корректно, чтобы использовать эти средства продуктивно. Не просто потратить их на счет, а за счет прибыли компании, но и по возможности учесть в своих налоговых расходах, тем самым снизив налоговую нагрузку компании. В очередной раз повторю, что компания «Мое дело» всегда готова предложить вам большой спектр услуг, как бухгалтерских, так и юридических, начиная от разовых услуг по составлению каких-то юридических документов так как и налоговых консультаций, и юридических консультаций по тематике оформления документов, либо налогообложения этих услуг. Если же вы хотите сбросить себе определенный ползадач в части именно бухучета и налогоблажения, то мы всегда готовы также предложить вам бухгалтерское обслуживание. Оля, большое тебе отдельное спасибо за содержательную беседу. Я думаю, она сегодня была очень познавательной для наших клиентов. И те, кто еще не задумался о корпоративе или планирует его только после Нового года, да, то смогут применить эту информацию с умом. Как выяснилось, дорогие коллеги, нюансов здесь много и по лимитам, и по форме подарка, да, и по оформлению. Пожалуйста, учитывайте всю информацию, озвученную нашим экспертом. Да, Ленты-права, особенностей действительно много. Поэтому со своей стороны я как бы хочу рекомендовать оформлять документы должным образом, внимательно относиться ко всем моментам, которые мы сегодня озвучили. Ну, и я думаю, что сегодняшнее интервью в этом поможет. И важные моменты определите для себя без проблем. Ну и Это позволит празднику при, принести вам только радость и удовольствие как его участникам, так и организаторам. Согласна, не хотелось бы испортить праздничное настроение какими-то негативными последствиями учета. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех наших зрителей с наступающим Новым годом. Пусть наступающий год придет с новыми идеями, с прибыльными проектами, а также станет годом успехов, процветания, ярких достижений. Желаем вам от лица нашей компании успехов в неси в ведении бизнеса, удачи и благополучия. Если вам нравятся наши видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остался вопрос на озвученную тему, не стесняйтесь, пишите обязательно комментарии. Дорогие коллеги, удачного вам в бизнеса и до новых встреч.